Привет! Сегодня узнаем как работает служба срочной доставки достависта. Ее суть – соединить заказчиков с курьерами. Клиенты вызывают сотрудников компании через веб-сайт с помощью формы заказа мобильного приложения. Курьеры информируются о поступлении заказа через мобильное приложение. В результате заказчикам обеспечивается качественная услуга, курьерам – поддержка сотрудников колл-центра. Заявки обрабатываются 18 часов в сутки без выходных. Курьерская служба достависта не работает с 24 часов ровно до 6 часов ровно. Получив заказ от клиента, подбирается курьер, находящийся ближе всего к отправителю. Поэтому посылка может быть доставлена заказчику в течение 1,5 часа. Причем, чем выше рейтинг сотрудника компании, тем больше шансов получить товар для доставки. Подбор выполняется системой автоматически. Как только заявка на доставку оформлена, клиент получает всю информацию о курьере. Также достависта позволяет отследить заказ. Из личного кабинета заказчик может видеть маршрут движения курьера и определять его точное местонахождение в онлайн-режиме. Получив товар, клиент ставит оценки сотруднику компании по факту выполненной работы, а в дальнейшем может сам выбирать курьеров. Отслеживание заказа достависта удобно тем, что можно точно знать, когда товар будет доставлен. Курьеры, прибыв по указанному адресу, получают подпись заказчика о доставлении товара и могут сфотографировать адрес доставки. Кроме того, в услугу входит и 15 минут бесплатного ожидания. За это время клиент может осматривать товар или примерять одежду. Интересно, что можно заказать доставку посылки на любой день. Компания гарантирует безопасность отправления. Если товар был утерян или курьер испортил его при доставке, сервис полностью компенсирует его стоимость. От заказчиков не требуется какой-то минимальный объем ежемесячных доставок. Можно заказать одну доставку в год или 50 в день. Для оформления заказа не нужно звонить операторам и договариваться. Нужно заполнить заявку на сайте организации или через мобильное приложение. В ней указываются следующие данные, как будет доставлять посылка, пешком, легковушкой или грузовым транспортом, какой вес товара, от 5 до 1500 килограммов, откуда надо взять посылку. Указывается адрес, телефон и время. К примеру, сегодня, сейчас, неважно, 13 часов ровно и прочее. Если используется достависта для интернет-магазинов, Нужно вписать имя контактного лица и внутренний номер заказа, куда доставить товар. Все аналогично предыдущему пункту, что будет вести курьер. Документы, цветы, продукты и прочая ценность груза на заполнение заявки уйдет несколько минут. Как только она будет готова, внизу высвечивается стоимость услуги. Нажав «Отправить заявку», клиент через пять минут получает данные курьера, который, связавшись с заказчиком, уточняет детали города, в которых работает служба «Достовиста», компания начала работу в Москве. Потом она стала оказывать услуги в Санкт-Петербурге. Затем «Достовиста» обратила взор и на другие регионы страны. Ее курьерская служба в 2018 году работает в следующих городах – Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Казань, Уфа, Н, Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Пермь, Саратов, Воронеж, Псков, Какие виды доставки есть в достависта? из предыдущих разделов, вы узнали, что курьеры могут быть пешими и на автомобиле, легковые, грузовые. Пешие могут доставлять товары весом до 15 килограммов. На легковушках ограничения в 200 килограммах. Самые тяжелые грузы доставляются бортовой газелью, вес до 1,5 тонн, объем до 17 кубических метров. Могут использоваться и другие автомобили, джипы, портеры, каблуки. Отметим, что должны выполнять все поручения, входящие в стоимость заказа. Как рассчитать тариф доставки в разделе, как заказать доставку, тариф подсчитывается автоматически. Однако у достависта на тарифы имеются нюансы. Будут следующие надбавки: 100 рублей, если заказ доставляется несколько дней, 50 рублей за ожидание в первые четверть часа. За исключением первых 15 минут, 100 рублей штрафа, за отмену заказ, если курьер в пути более 5 минут 100 рублей, при оформлении заказа оператором, кроме того, сервис предлагает клиентам дополнительные опции, погрузка, разгрузка товара до 200 килограммов. Стоимость 2 рубля, КГ-отправка, получение через Почту России, 200 рублей ожидания грузового транспорта, на адресе более 40 минут, 114 рублей. 15 мин, встреча, отправление иногородних посылок, 200 рублей, сдача налоговой отчетности, 200 рублей также отметим, что при безналичной оплате стоимость заказа увеличится на 22,7%. Как устроиться работать курьером в Достовисто и пользоваться приложением для работы курьером надо скачать приложение в iOS Android. Необходимо в нем зарегистрироваться. Вводите номер мобильника, получаете смс-код, он будет выполнять функции пароля для входа в аккаунт, вводите его, соглашаетесь с правилами компании, вводите ФИО, дату рождения, загружаете свое фото, паспортные данные. Необходимо дождаться до получаса, пока модераторы активируют профиль, увидите зеленую галочку напротив надписи «Профиль одобрен». Потом можно будет брать заказы с наличной оплатой. Курьеры могут выбирать удобное время для работы и доставлять посылки по пути домой. Чтобы начать работу, надо войти в раздел «Заказы» и искать адреса в подразделе «Доступное». Курьер находит заказы, и если какой-то из них его устраивает, он должен нажать на «Откликнуться» и доставить посылку с одного адреса на другой. Ссылку на службу доставки достависта оставлю в описании. На этом наш обзор подошел к концу, если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал,